Хватит, девки, спать. Будем English изучать. Эссек. Экспресс супер современный эффективный курс. English. Хочу все знать. Здравствуйте, меня зовут Пит Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале The English. Сегодня урок номер 44, Его тема Как сделать существительные притяжательными. Дорогие друзья, в этом формате мы будем отрабатывать предложения и переделывать их в притяжательные. Что значит притяжательный? Это означает что те, кому какие-то предметы или вещи принадлежат, мы добавляем к этим подлежащим э, или существительным окончание s через апостроф, через запятую. Таким образом, эти предметы или вещи будут принадлежать тем лицам, которым они и самом деле принадлежат. Вот, например, первое предложение. The songs of children. The songs, song, песня, songs, песни. Of, предлог of, обозначает кого чего. Родительный падеж. The song of кого чего. Children, песни кого чего. Детей. Песни детей. The song of children. Of читается как of of the songs of children, чтобы сделать, чтобы песни эти принадлежали детям, а это в самом деле так, мы просто говорим the children's songs, то есть сразу добавил добавив к детям окончание s через запятую эти песни становятся принадлежностью этих детей. Следующее предложение: the table of our teacher, the table of our teacher, стол. Кого чего? Our нашей учительницы в единственном числе стол, a table, множественно tables. Мы сделаем так, чтобы это предложение было притяжательным. Значит, стол чей? Учительницы или учителя. Значит, к учителю, к слову, в конце надо добавить s через запятую. И это будет принадлежность этого стола учителю. Таким образом, чтобы сказать, что это стол учителя, мы говорим The teacher's table. The teacher's table. Teacher's table. В конце добавляем s. Это говорит, если увидели только сразу запятую и s yes, возле существительного, все, это значит принадлежность, это значит притяжательное и существительное. Следующий пример. The car of my mother. The car of my mother. Автомобиль моей мамы. Чей автомобиль? Мамин. Значит, сразу с мамы начинаете, начинаете. The mother's car The mother's car Все, если вы увидели предложение The mother's car Увидели, значит, окончание S И запятая у существительного Это говорит о принадлежности Это говорит, что Здесь притяжательное существительное Следующий пример The umbrella of this woman. Этот зонтик или зонтик этой женщины. This, этой, woman, женщины. Зонтик этой женщины. К кому принадлежит зонтик? Женщине, woman. Значит, так и начинаем. Добавляем только S. The woman's umbrella. The woman's umbrella Следующее The wife of my brother Жена моего брата Мы можем так говорить The wife of my brother А можно сказать просто The brother's wife Добавили s через запятую Потому что принадлежность брата, жена Это же брата, жена Значит, она брату принадлежит мы говорим, что это братово. Значит, братово-жена. Братово-жена. The books of that boy. Книги. Книги. That. This. Этого мальчика. А that. Того мальчика. That. Того мальчика. The books of that boy. Чьи книги? Мальчика. Значит, возле мальчика и с мальчика начинаем the boys' books, the boys' book, книги мальчика. The... следующее the books of those boys. опять книги the books книги чи of those boys, of those boys. здесь было Z это того мальчика который там, где-то дальше. А ЗОУС книги тех мальчиков, если их множественное число, The Book of ЗОУС БОЙС. Как можно сказать в притяжательном предложении? Чьи книги? мальчику Тех мальчиков. ЗОУС БОЙС. Значит, и с мальчиков начнем. ЗОУС буква, если множественное число не пишется, только ставится запятая здесь видите, как было? один мальчик был бой запятая и s в единственном числе книги были э, книги чьи? мальчика boys books boys book здесь разница в том, что boys это уже множественное число, мальчики Значит, в книге множественное число, если вы читаете, должна быть запятая. The boys' books. практически разницы никакой нету The boys' books. Глаза у кошки зеленые. Глаза у кошки зеленые. Значит, мы могли написать, что кошка имеет глаза зеленые. Cat has значит, green, зеленые green eyes здесь же э, мы напишем э, чьи глаза кошкины значит с кошки, на, с кошки начнем и добавим s the cats eyes are green the cats eyes are green игрушки детей в большом ящике игрушки детей Чьи игрушки? Детей. Значит, с детей начнем. потому что игрушки им принадлежат. Будет что? The children's, S добавляем, Где детям множественного числе? The children's toys are in the table. Детские игрушки есть в столе. Где? В столе. In the table. Или на столе, если будет on the table. Я люблю песни моего сына. Чьи песни я люблю? Сына. Значит, принадлежность сына. Как и пишем? I like my son's song. Мне нравятся песни моего сына. Song songs. Песни сына. Song. Song. Санг song. Вы видели портфель нашего учителя? Продолжение какое? Вопросительное? Время какое? Прошедшее? Did you see? Did you see? Вы видели? Чей портфель? Принадлежность учителя. Значит, The Teacher's Back. The Teacher's Back. Дорогие друзья, наш урок близится к завершению, поэтому необходимо кратко подытожить. Итак, для того, чтобы предложение сделать притяжательным, нужно к притяжательному существительному просто прибавить окончание S. Например, это машина моей мамы. Очень долгое длинное предложение. This is a car my mother. Если the car, my mother Можно просто сказать Кому машина предложит? Моей маме Значит с маме начнем The ZK The car Простите The mother's В конце с The mother's car. Вот и все The mother's k. Машина моей матери. Матери моей машины. Вот и все в этих двух словах. The mother's ka. Mother's ka. указывает, что принадлежит эта машина моей матери. Или мы могли говорить, это есть машина моей маме. Мы ее заменили просто притяжательным. The mother's ka. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи. Успеха, подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии. Всего вам доброго, so long. пока.